Сегодня, чтобы везде успеть, нужно быть мобильным. Для этого каждый человек должен иметь водительское удостоверение. Поэтому я записался в автошколу «Фьеста». Потому что именно здесь обучают инструкторы с большим опытом. А записаться на вождение можно через интернет. При этом самому же отменять и переносить при необходимости. Теперь не нужно бегать за инструкторами и записываться в неудобное для тебя время. Да и свой график можно спланировать заранее. В автошколе «Фьеста» действует рассрочка на оплату. Поэтому для моего бюджета это было незаметным. Позвони в автошколу «Фиеста» сейчас, узнай, когда ближайший набор и запланируй свое обучение.